Здравствуйте меня зовут Лариса Кузнецова я врач гигиенист в клинике калибри Dental случайная не привела меня в медицинский институт волей судьбы я стала врачом и сейчас как принято говорить что это предназначение да действительно я на своем месте как театр начинается с вешалки так и работа всех смежных специалистов врачей стоматологов ортопеда ортодонта терапевта или хирурга начинается с меня В феврале 23 -го года исполняется ровно 25 лет как я работаю в стоматологии своего рода серебряных юбилей. Благодаря богатому багажу знаний, приобретенному мною за эти долгие годы работы, практической работы, благодаря моим мануальным навыкам, благодаря прекрасному техническому оснащению в нашей клибрике Calibri Dental, я сумела достигнуть прекрасных результатов в лечении консервативными методами пародонтита любой степени тяжести, добившись стойкой ремиссии на долгие-долгие годы. Перманентное обучение в течение долгих лет практики, Позволяет знать все новинки, которые используются для лечения и предупреждения болезней полости рта. А также для домашнего ухода. В обычной жизни я мама взрослого сына. Очарование женственностью приходит, когда ты становишься бабушкой. Я бабушка. Долгое-долгое увлечение кулинарии и изготовлением гастрономических раритетов переросло в хобби. Я прекрасно готовлю. Кстати, мой сын тоже повар. Не остается без внимания мое спортивное прошлое. Когда-то в юности у меня был разряд по плаванию, поэтому в приоритетах, конечно, посещение бассейна. Очень много читаю, обожаю поэзию, но я думаю, уже в сторис вы видели мое произведение. Если вас беспокоит неприятный запах изо рта, кровоточивость у Десны при чистке зубов, то вам ко мне. Приходите не только за красивой, но и за здоровой улыбкой в клинику «Калибри Дентал».